Фаршированные яйца – это одно из самых простых и доступных блюд к столу. Начинку можно сделать на свое усмотрение. Расскажу об одном из вариантов, как приготовить фаршированные яйца с беконом. Такую закуску обязательно подают холодной. Не рекомендую готовить ее уж слишком заранее, ведь яйца обветрится. Можно использовать желток для начинки, смешав его со сметаной, майонезом, сыром, поджаркой или вовсе отказаться от него – Закуска делается очень просто, можно сделать большую порцию или маленькую. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. Поместите яйца в сотейник с холодной водой и отправьте его на огонь. После закипания варите яйца около 6-8 минут, снимите их с огня и поставьте под холодную воду. Очистите яйца от скорлупы и разрежьте пополам, удалите желток. 2. Вилкой разомните желтки в однородную массу. 3. Смешайте желтки со сметаной, горчицей, чесночным порошком. Перемешайте хорошенько. 4. Обжарьте бекон до золотистой корочки, затем переложите на салфетку, а после остывания раскрошите, заполните половинки яиц приготовленной смесью. Жду ваших лайков и комментариев. 5. Украсьте яичные половинки беконом, зеленым луком и паприкой. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Обещанный список ингредиентов. Яйца, 12 штук. Сметана, 0,5 стакана. Горчица, 1-2 чайных ложек. Чесночный порошок, 1 щепотка. Бекон, 3-4 ломтиков. Зелень, по вкусу. Паприка по вкусу. Количество порций 2-4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Всем приятного аппетита, жду вас снова.